Привет! На связи как обычно Антон. В сегодняшнем выпуске я подготовил для вас чумовые детские пушки, которые уж точно удивят даже любого взрослого. Советую посмотреть этот ролик до конца, здесь вы увидите множество интересных моделей с крутыми возможностями. Ну а если вам понравится это видео, не забудьте поддержать меня комментарием, лайком и подпиской на канал. А также не забывайте, что в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей. Ну все, Погнали! Револьвер. Это невероятно мощное и эффектное оружие, с которым мечтал бы гонять любой юный стрелок, особенно если мы говорим о такой яркой пушке. Это крутой детский вариант, который может использоваться для игр, стрельбы по мишеням, войнушек и прочих развлечений. Он стреляет на ближнюю дистанцию и, что самое главное, пулями невозможно причинить вреда, отчего игрушку можно давать даже маленьким детям. Сказать о том, что она очень классная, значит ничего не сказать. В окрасе используются оранжевые, синие и желтые цвета. Вместе с самой пухой поставляются и 10 разноцветных патронов. В барабан, кстати, помещаются сразу 5 штук. Во время выстрела он реалистично прокручивается, что создает особые эффекты и позволяет погрузиться в атмосферу. А это старая добрая снайперская винтовка АВМ. Мечта любого снайпера и ночной кошмар врагов. Она была взята из игры PUBG. Кстати, ставьте лайк, кто играет. В игре она имеет максимальный урон среди снайперок и прекрасную дальность стрельбы. Удивительно, но и в жизни не сдает позиций. В отличие от предыдущей пушки, она стреляет мощнее и действительно походит на винтовку из-за своей дальности. Первое, на что я обратил внимание и что меня зацепило – оптический прицел. Конечно, не приходится надеяться на какой-то зум, но тем не менее установка есть, и она вносит свою лепту. Сразу ощущается вся серьезность. По размерам такая АВМ не сказать, что большая, но и не маленькая. Детям будет самое оно. Каждый элемент можно двигать, отсоединять и добавлять новый. В целом, несмотря на свою простоту, ведь у нас были и куда интереснее пушки, эта модель мне понравилась. Воу-воу-воу! А это пистолет Кольт 1911. Ничего себе игрушка! Выглядит как настоящий. Скажу вам, что и стреляет он не как детский. Пистолет является почти точной копией оригинального Кольта американского производства. Имеет рабочий предохранитель, съемный магазин и механический взвод. Стреляет пульками по 6 мм. Одновременно магазин может вмещать в себя до 20 штук, что, несомненно, является плюсом для игрушечной модели. Рукоять имеет нескользящее покрытие для надежного хвата. Все как у настоящего оружия. Возможно, вы удивитесь, но по мишеням пистолет стреляет с расстояния 5 метров, и пули действительно долетают. Вот же сейчас игрушки делают. Далее у меня на очереди идет модель бельгийского пистолета-пулемета, разработанного в 1986-87 годах. P90. С чего бы начать? В первую очередь, конечно же, такое оружие зацепило меня своим окрасом. Белый цвет в сочетании с черным всегда смотрится выигрышно. Да и к тому же интересно. P90 имеет прицельную установку, которая представляет собой лазер, упрощающий попадание по цели, и предусматривает замену на иные модификации. Кроме того, в комплекте с ним идет глушитель, что хорошо сказывается на дальности стрельбы и кучности. В качестве снарядов используются гидрогелевые пульки, на которые отведен вместительный магазин. При попадании в тело человека пули не причиняют боли, не пачкаются, а при попадании в мишень они разбиваются на мелкие желейные кусочки. Надежный пневмоэлектрический механизм создают компрессию при выстреле, что позволяет стрелять на расстоянии до 15 метров. Еще одной интересной особенностью является возможность выбора режима стрельбы. Ого! А это снайперская винтовка, которая целиком собрана из элементов лего-конструктора. Я, конечно, уже показывал вам различные пушки из конструктора, но это просто бомба! Она выглядит настолько мощно, что независимо от того, сколько тебе лет, ты захочешь с нее пострелять. Оружие состоит из 1235 деталей и 70 деталей на патроны. Она имеет складывающиеся оружейные сошки для фиксации во время выстрелов, магазин на 14 патронов, что довольно много для снайперки, выдвижной приклад и мощную оптику. Перезаряжается пушка как настоящая, да и в руке ощущается так же. Особенно я остался доволен после того, как увидел силу стрельбы. В общем, пожалуй, это мой сегодняшний фаворит на текущий момент. Думаю, следующее оружие в представлении не нуждается. Да-да, это автомат Калашникова модернизированы. В принципе, тут уже все было ясно как по окрасу, так и узнаваемой форме. Фишкой такой пухи является боковая лазерная установка. Лазер светится тремя цветами и легко включается или отключается, если вдруг будет мешать. В комплекте также идет глушитель, что лично меня порадовало. Интересно же, согласитесь, в качестве снарядов используются обычные пластиковые пульки диаметром 6 мм. Честно говоря, в плане мощности я даже не сомневался, стреляет калашников прилично. Поэтому целиться в людей я не советую, а вот протестить различные мишени точно стоит. А следующая пушка понравится как любителям шутеров, так и фанатеющих от Мстителей. Это бластер в стилистике Капитана Америки. У него оранжевый глушитель и синяя основа, на которой нанесены имя супергероя, звезды и изображен рисунок щита. Стреляет он гидрогелевыми шариками, которые заправляются, как ни странно, в прицельную установку. Кстати говоря, наличие планки позволяет заменить установку каким-нибудь интересным вариантом, чтобы апгрейдить свою пуху. Это довольно интересное оружие, которое можно использовать, чтобы удивлять своих друзей, заставляя их думать, что оно действительно стреляет. Такого эффекта можно добиться благодаря специальным патронам, выпускающим искры и немного дыма во время стрельбы. Оружие не стреляет, однако издает характерный звук и визуальные эффекты. Как реквизит для какой-нибудь сценки или чего-то подобного, очень неплохой варик. Да и выглядит револьвер достаточно неплохо. Не знаю, как его использует создатель, но дети моих знакомых ему непременно нашли бы применение. Так, а здесь у меня идет Лего Маузер. Каждый элемент собран из конструктора. На общем фоне выделяется рукоять, сделанная в ярко-оранжевом цвете. По своей форме, да и размерам, оружие соответствует оригиналу, что наверняка понравится любому любителю войнушек. Все части пистолета рабочие, даже не верится, что он собран из конструктора. Перезаряжается он тоже довольно интересно, через верхушку. В целом, даже такая вроде бы простенькая модель приковывает к себе внимание. Думаю, с ней очень круто пострелять по каким-нибудь целям или просто поиграться, представляя собственные сюжеты. Думаю, никто не станет спорить с тем, что всем известная игра Fortnite популярна из-за многообразия фишек различного оружия. Там имеются модели различных форм и предназначений, что добавляет море положительных эмоций во время игры. Но, к счастью, теперь можно получать удовольствие и от игры пушками нерв в реальной жизни. Вариант, что я вам сейчас покажу, повторяет одно из оружий Fortnite. Это пулемет ППШ с барабанным магазином на 15 патронов. С ним можно знатно повеселиться, не беспокоясь о запасе, ведь враги, скорее всего, закончатся быстрее, чем пули. Пушка также обладает высокой точностью и дальностью стрельбы, что не может не радовать игроков. Следом я решил показать вам забавную снайперскую винтовку, которая лично мне чем-то напомнила модели Steam Fortress. Ган обладает красивой лакированной ручкой, сделанной под дерево. Сам ствол выполнен в голубой расцветке, а магазин зелененький. Такие яркие цвета делают снайперку заметной, что имеет как очевидные плюсы, так и некоторые минусы. Но в целом оружие довольно крутое. Имеет приятный механизм перезарядки и высокую, как и полагается, дальность стрельбы, вместе с точностью. Все снайперы однозначно ее оценят по заслугам. Для тех, кто когда-то интересовались королевскими битвами, не могли не знать о такой игре, как PUBG. Именно поэтому мне захотелось порадовать вас одной из пушек этой замечательной игры. Я решил показать Ауг, недавно попавшийся мне на глаза. Что мне сразу в нем понравилось, так это целостность комплекта, созданного автором идеи. Там вы можете увидеть самоуг, несколько насадок, лазерный прицел, сошки, а также всеми любимую сковородку вместе с канистрой. Последние два предмета никакого отношения к стрельбе не имеют, но обладают весом в индустрии игры и являются своего рода символами, которые все любят. Как описать следующее оружие, я, честно признаться, не знаю. Думаю, вы сами сделаете для себя выводы об этой идее. Суть пулемета заключается в том, что он полностью сделан из дерева и представляет собой резинка стрел, который просто ошеломляет своей скоростью стрельбы вместе с совместительностью магазина. Да, первое, что бросается в глаза, это, безусловно, габариты пулемета. Он выдался по-настоящему большим, но в то же время настолько же крутым. Стрелять им, кстати, нужно не по нажатию курка, как вы уже могли заметить. Для этого нужно крутить небольшую ручку сбоку. В общем, пушка получилась оригинальной, и создатель непременно заслуживает лайка. Честно признаться, я бы с радостью купил себе такую, продаваясь она где-нибудь. Уверен, что среди моих зрителей есть достаточно фанатов студии Marvel, которые с первого взгляда узнают это оружие. Да, вы правильно догадались, это тот самый бластер из Стражей Галактики. Старлорд очень харизматичный и интересный персонаж, который обладает морем фанатов. Так, один из них решил придумать подобную пушку, сделав ее максимально похожей на вариант из игры. И как мы можем заметить, это ему удалось. Оружие вышло клевым. Оно имеет три режима со звуковым сопровождением и удобный интерфейс. Также цветовая гамма, да и все иные элементы вышли на ура. Парень однозначно молодец. Не будем далеко уходить от Марвел. Сейчас я покажу вам еще одну потрясную пушку, только на этот раз относящуюся к другому, но не менее популярному персонажу. Это бластер в стиле Капитана Америки. Он имеет небольшие габариты, но это совсем не мешает ему быть супер крутым, начиная от внешнего вида и заканчивая функционалом. Сперва он может казаться обычным щитом, но по нажатию на значок в центре, оружие из защитного моментально превратится в боевой бластер. Причем происходит это реально быстро и суперэффектно. Помимо всего, из бластера можно стрелять, эта часть тоже не подвела. Дальность вылета патронов довольно большая, в целом как и скорострельность. Сейчас я покажу вам еще одно оружие дальнего боя, только на этот раз это будет арбалет из уже упомянутой мной выше игры PUBG. Оружие имеет камуфляжный окрас, с ним очень круто сидеть где-нибудь в кустах и выжидать свою цель, вас никто не заметит и вы отлично справитесь со своими задачами. В их выполнении, кстати, будут рады помочь длинные и мощные стрелы, созданные под этот арбалет. Они имеют присоски, от чего подойдут лишь для стрельбы по стенам или каким-нибудь мишеням, но и этого вполне достаточно. Сама пушка выглядит супер мощно, но в то же время имеет небольшой вес. В ней учтены все пожелания любителей стрелялок. Готов поспорить, что автор уже подарил ее своим детям или знакомым, которые в свою очередь развлекаются с такой каждый день. И под конец я решил удивить вас чем-то нестандартным. Это будет необычная винтовка, пистолет, ппшка или что-то подобное. Это будет самое что ни на есть опасное оружие под названием базука. Да уж, вот чем чем, но ей вы вряд ли промажете. Она имеет красивую коричневую рукоять, сделанную под дерево, а также удобные ручки. Наконечник тоже не подвел, он способствует крутой скорострельности. Да, это не та базука, которая стреляет одним огромным снарядом. Она, наоборот, выпускает очень много патронов с высокой скорострельностью. Но это совсем не является минусом, а для кого-то даже наоборот. Не знаю, как вам, но мне такая идея автора понравилась. По крайней мере, что-то новенькое и свежее. А также очень даже полезное оружие в боях на улице. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь! Ну а в прошлом конкурсе победила Анюта Бибикова. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!